Переубедить, но, видимо, не вышло. Как бы то ни было, жребий брошен. Мир с Нельфгардом подписан. Благородные лорды на моей стороне. Кровь отхлынула от лица Мэвы. Сын, доселе презиравший политику и пренебрегавший обязанностями наследника, нанес ей удар в спину, а вместе с ним и весь двор. Что это значит? Измена зрить бела дня! вас всех ждет веселиться привет ребятушки! мы продолжаем играть кровная вражда ведьмак истории и в предыдущих сериях я облажался на да, те кто смотрели мои предыдущие видео хотел бы Принести свои извинения за предоставленные неудобства. У меня вроде как не записывался звук с моего микрофона, предназначенного для записи. Было то ли из гарнитуры вот этих наушников айфоновских, то ли вообще со встроенного микрофона в ноутбуке. В общем, если слушал в наушниках, еще что-то можно было расслышать, но... Если смотреть с телефона и в шумном помещении вообще практически ничего не слышно, это очень печально, я прям расстроился. еще расстраивает тот факт, то, что нет обратной связи, мне никто даже не мог об этом сказать, типа, чувак, да блин, тебя нифига не слышно. Все, наверное, думают, а, блин, у него микрофон, говно, сразу закрывают и выходит, как бы. Даже дизлайки ничего не ставят на ну, никакой активности, как бы, нет. Даже в гроб -то положить нечего. Да даже даже блин даже слов нет короче у меня так и и и мы получается находимся здесь нам нужно м -м, посмотреть что у нас есть вот в этом кусочке и дальше пойдем по сюжету в эту сторону получается что у нас здесь есть ага, добавлю новые мотки в что вы нам скажете так что у вас случилось Деревня, ну по факту ты ничего конкретного не сказал что у вас произошло Ладно, давайте разбираться <связь> Все, мы здесь ничего не можем сделать, не произойдет какое-нибудь событие. Как-то странно. Ну, ладно. странные какие-то. Может, это там Антикора, который нам говорил? Опа. Блин, там есть, не знаю. Давайте вернемся быстренько. Прям моментальненько может быть даже при монтаже я это ускорю но это не точно так и давайте дальше двигаемся. на восток а еще вот здесь есть что-то у нас так блестяшки нужно все собирать <coughs> Ха-ха, а чер... смешно. Правила лагеря. Мы нашли письмо. Так, не сать в костер, не срать у палаток, не драть горло на рассвете Тот, кто, Тот, кто правил не поймет, с красной задницей уйдет. гудман большой хаос. -а, а, это вы тут свой лагерь разбили. Окей. Веселый вас правило. Так, что тут происходит? Какой-то спор у мужиков. Так, Мардрем месть. Давайте глянем, что это за карта у нас. Это артефакт или блест... как они называть, я уже не помню. <coughs> Сдерживание, уничтожьте сильнейший дружественный отряд и сыграйте дружественные отряды две штуки из вашего заброса. Ну такое. А куда его можно? Да, вот, украшение это называется, ну... Меня, в принципе, устраивают те украшения, которые у меня сейчас есть. Ваше Величество, вояки Гудманда Большой Хайло устроили в таверне дебош. Они перебили кувшины, были годовой запас пива и сжали кота-хозяйки. Серьезно? Теперь пляшут на столах и даже не думают прекращать. Говорят, что празднуют победу над нелегардским отрядом. Что нам делать? Похоже, они ищут повода для драки. против пару солдат, пусть призовут их к порядку. Я возмещу ущерб, главное, что у нас есть союзники в битве с империей. Да, я думаю, блин, ну как-то они так себе празднуют, но я не хочу разменивать там это лучше золотишком своих рекрутов. Так, ну у нас вроде бы и был бы боевой дух отряда хороший. Да что ты говоришь? Лирия. Края. Так, может ты у нас еще что-нибудь скажешь или нет? А вы, госпожа, тоже на речку, в нет. Вроде как. Солдаты привели эльфа, которого Мэва спасла от самосуда Оказалось, что это он отравил запасы питьевой воды. Да, сделал. И не жалею, процедил эльф. Мне все едино. Не эльфгардец, тимерейц или солдатня из Лирии. Ненавижу вас. Всех, тхойно, ненавижу за то, что вы сделали с моим народом. И если благодаря мне хоть несколько из вас сдохли, то я этим горжусь. Хайлен Сейфер. Мэва сжала губы в тонкую линию. Рейнард отлично Но знал эту мину. Она не предвещала ничего хорошего. Я не помню, как я спас, я помню сам факт того, что я спас, блин, добренький. Я должна привести тебя в столицу и казнить на рыночной площади, сказала Мэла. Но ведь ты бы именно этого и хотел, правда? Чтобы о тебе говорили, чтобы тебя запомнили. Именно поэтому ты будешь висеть здесь, в чистом поле, и увидят это лишь вороны. Казнь свершилась быстро, без речей и без последнего желания. Тело эльфа еще долго висело у дороги, и никто не вызвался его похоронить. Вот и сукин сын. Вот и сукин сын поганый. А, вот он висит. Ублюдок. Вот так и пом помогает им, эльфам. Принц Вильям ожидает вашего возвращения, ваше величество. Но с другой стороны, нельзя сказать, что там все эльфы козлы, или там, не знаю, все гномы, козлы, или кто-нибудь еще. Как бы, козлы есть в любой национальности, в любой расе. Вот. и, и. и. Как бы, из-за поступка одного человека не стоит судить сразу обо всех. Ладно. Просто нужно будет. Нужно быть поосторожнее в этом плане. И не доверять всяким таким негодяям. Вернулись домой, госпожа. Да. И чувствую, что недолго нам радоваться. Скоро нужно будет снова выйти в чистое поле против черных. Какое-то время еще будет тихо. После той трепки, которую вы задали им под дровоградом, они должны будут. Обдумать свою стратегию. Так, пойдем. Все, я не могу сюда попасть. Я бы хотел сюда попасть. Ну, увы, и ах! Нет, мы не можем сюда пока попасть. Ладно. Все, вот мы и пришли, в принципе, по сюжетному заданию. Конец главы. 4 часа 53 минуты, выполнено задание 14, решила глава ОМАК 6. Почему не пишется из скольки? Выиграны обычных битв 4, а вот из сундуки 8 из 10. Продолжить. Ранней весной Мева отправилась из Лирии в поездку на Совет Моната. Путешествие обещало быть недолгим, так что королева не взяла с собой много охраны. Теперь же она возвращалась в столицу во главе армии. Придя закованных в кандалы бандитов и нильфгардских пленников, весь город вышел к ней навстречу. Купцы, жрецы, ремесленники, а также ее старший сын и наследник, принц Виллем, мальчик, который никак не мог дорасти до короны. Мэва и Виллем ехали бок о бок и мягко улыбались ликующим горожанам. Только в конюшне, вдали от толпы, они смогли спокойно поговорить. Добро пожаловать домой, матушка. Как я рад вновь тебя видеть. Я тоже рада. Хотя моя радость была бы несравненно большей. Увидь я тебя при Дровограде. Во главе войска. Покраснел Оказала тебе доверие, оставив королевство на твоем попечении. Это так. И я старался выбрать, что лучше для... Сын мой. На наш дом напал Нильфгард. Идет война. Правителю не время задумываться и выбирать, время взять в руки щиты и меч и защищать подданных. Ты не дала мне закончить. Говори. Ну, хорошо. Пожалуйста, продолжай. Я опасался поспешных решений и не хотел ошибиться, Матушка. Узнав о нападении, в замке собрались лорды. Они потребовали их выслушать и дали наставления. Слепо бросившись навстречу врагу, я бы не увидел общей картины. Не узнал все тонкости. Все тонкости не может знать никто. Но несмотря на это, король должен действовать. Встретимся на заседании Совета Лордов. Мне нужно подготовиться. Ну и что, ты узнал хоть какие-нибудь тонкости? В зале, украшенном шкурами диких зверей и зериканскими коврами. Лорды ожидали королеву в молчании, а когда ее силуэт появился в дверях, согнулись в поклоне до земли. Надеюсь, лорды отдохнули? У нас уйма дел. Уверена, нам придется встретить рассвет здесь. Во-первых, нужно попросить помощи у короля Демовенда. Писарь, пиши. Любезный... кто же он? Дядюшка? Кузен? Проклятие. Дальше. Я Мэва, божьей милостью королева Риви и... Ваше Величество, матушка, мы с лордами предлагаем иной выход. Неужто? Какой же? Признать власть Нильгарда и присягнуть, наверное, с императором. Вы шо, Плаумили? Что-что? Черные орды многократно превосходят наши силы. Они лучше вооружены. У нас нет ни малейшего шанса выстоять против них. Не рассказывай мне об армии Нильфгарда, сын. Ведь ты видел ее только на картинках. Тогда как и я встретилась с ней у Дровограда лицом к лицу. И победила. Но, Ваше Величество, какой ценой? Сколько ваших подданных погибло ради мимолетной победы, которая вас так тешит? Преклоните колено перед Императором. Пожалейте... Нет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 Нанес ей удар в спину, а вместе с ним и весь двор. Что это значит, измена зрить бела дня? Вас всех ждет веселица! Вильям новый король Лирии. И если вы не одумаетесь и не признаете мира с Невгардом, то боюсь, что встреча с палачом будет ждать только вас. Колдуэл, хватит! С головы моей матери не должен упасть ни один волос, ясно? Заточить королеву в башне. Да, вы там в краях уели что ли? Ошибаешься. Ты пиздюк, понял. тебя растило. Золоченые доспехи она сменила на простые одежды а дворянскую свиту на стаю крыс. На следующий день она услышала, как трубачи трубят фанфары после подписания вассального договора. Лирия потеряла свободу. Мэва стояла у окна, сжимая в руки решетки и выла от бессилия и злости. Нееет. Я неподходящий... Ой, я что-то пропустил. Черт тебя подери, Колдуэл. Ты ведь давно все продумал, да? Ну, мне Вы, сразу не понравилось. По пришло... У нас есть один только. Человек, на котором мы можем положиться. Время на завершение торгов с Нильвгардом. Вижу, ты обо всем догадалась. Задним числом, но все-таки. Как видишь, не такой уж я плохой стратег, как ты думала. А Вильям? Как ты его одурачил? Паренек не готов носить корону. У него недостаточно сообразительности и отваги. Я это знаю, ты это знаешь, а он нет. Виллин очень хотел доказать, что он опора государства. Я дал ему такую возможность и за это получил щедрую награду. Со вчерашнего дня я исполняю обязанности палатина. Если ты ждешь моих поздравлений, вынуждена тебя разочаровать. Да нет, я по-другому делаю. Попрощаться. Как ты понимаешь, Виллин не хочет твоей смерти. Мало того. Через некоторое время он наверняка начнет сожалеть и захочет тебя освободить. Поэтому завтра утром, когда молодой король поедет на поклон к генералу Айбдаги, ты повесишься на простыне. А, -а, -а, -а, -а, а, я поняла. Ты хочешь посмотреть, как я валяюсь у тебя в ногах? Молю о пощаде. Этому не бывать, Колдуэлл. И не надо присылать сюда своих головорезов Я сама лишу себя жизни Прощай, Нет, конечно. Наслаждайся своим последним вечером Пока-пока, Колдуил Пока-пока Мы еще с тобой встретимся Нет, нельзя было доставить Колдуилу такого удовольствия Нет, конечно На рассвете в коридоре раздались шаги Мэва поднялась и встала посреди камеры, готовая ко всему. Почти ко всему. Сейчас нам помогут, я думаю. Пелиный князь. Это бандиты, которых я. которому я пизду дал. Учитывая обстоятельства, опустим формальности. Просто Гаскон. Тебя подослал Колдуэлл? Убить меня? Нет, он нам поможет. Не первое и не второе. Ты свободна. Я поясню. Этот пройдоха граф Колдуэлл использовал меня и кабелей спалы в качестве приманки, чтобы сбросить твою царственную задницу с трона. Я не злопамятен, и легко могу простить даже то, что ты была готова отправить меня на эшафот. Только одного терпеть не стану, если кто-то держит меня за дурака. Поэтому, когда кабели меня отбили, я решил поступить на зло Колдуэла и освободить тебя. То есть, при одном условии. Я слышу... Я меня об этом попросить. Учтиво. Я многое способна сделать для своего королевства, даже склонить голову перед бандитом. Ну да, почему нет? У Тебя Гаскон, прозванный Кабелиным князем, верни мне свободу. Ты даже умолять умеешь достоинство, настоящая владыческая. Ну а ты чудо. думаешь? Свободна. Благодарю. А теперь прочь с дороги. Я должна добраться до мужской тюрьмы. Вот и пойми, женщина. Освобождаешь ее из одного подземелья, а она лезет в другое Там держат Рейнарда А если кто-то и остался вот. неверен, то это он Про него я и говорил, я забыл и просто его... как ее зовут Одна? Без оружия? А у меня есть другой выход? Кое-какой есть Казиматы города бросили еще пару ребят из кабелей. Стало быть, нам по пути Объединим усилия Королева согласилась на предложение Гаскона и вместе с его людьми пробралась в городские казематы. Оказалось, что Рейнард, который ни на минуту не потерял веру в свою королеву, тоже не тратил времени зря. Я расспросил арестованных солдат. Многие готовы сражаться вместе с вами, госпожа. Похоже, возможностей для этого у них будет предостаточно. Мы выступаем. Хлопоты начались только когда вся компания выбралась из узилища. Колдуэлл, встревоженный тем, что подосланные ему убийцы не застали Мэву в камере, разослал по городу патрули. Отряд королевы наткнулся на один из них. Черт, нам от них не уйти. К оружию! Да, интересно. Так, и вот лирийцы вышли на бой против лирийцев. Сначала Мэва старалась наносить удары так, чтобы никого не убивать, а только ранить и глушать. Однако она быстро поняла, что солдат, сражающиеся на стороне противника, те самые, чьи лица были и знакомы, те, еще что а те, что еще несколько дней назад вытягивались перед ней, отдавая честь, не столь пяти, Нужно было отвечать им тем же. Найдите путь к отступлению. Найдя путь к отступлению, наберите за три хода больше очков, чем противник. Ну, давайте попробуем. А, вот наш Рейнольд. Госпожа, нам надо спешить. Холдуэлл должно быть уже мобилизовал весь город. Что это? Темная аллея. Надо было слухать мою бабу. Пока. А, мы сильнее отряд. Все рейцы моры. <связывая> В эту жатву вместо жита черных косить будем. Достаточно одной стрелы. Он дерьмо. есть, а как же? Как Ты же не думала, что я тебя так и оставлю. Честно? Так и думала. <laughs> Так, ну, в любом случае, пока не можем. С каким огнем, непонятно немножко. Вот кто нам нужен. Это да, это сто пудов. Бомбометчик. Будь оно все проклято. А если огонь, а потом вот этого? Будет больно. Пока-пока, у ёбки. ого о а я не видел, что он присоединится. В начале каждого хода случайным образом совершайте одно из трех действий. Либо две единицы урона, либо... Ага, либо... Дражеский отряд противоположный. Ой, а у нас сейчас эти все прибавят. Мы пока неплохо себя чувствуем. Ой, не нравится мне это. Я... Госпожа, какие есть гарантии, что он не вонзит нож нам в спину? Если бы хотел, он бы уже давно сделал это. Прям в камере. Смысл. А -а -а. Я, в глаз я не знаю, что я делаю. Ну ладно. Ой! Надо было, наверное, ломать. Клятые предатели. Здесь у нас около 5 хп. Стелс. В Войсках мне делать нечего. Ой-ой. Выход. Когда счетчик достигнет, у меня городские ворота закроются. Так, три хода. Если к этому моменту умываю, он проиграет биту. Нет. Мы не проиграем. Как пожелаете, госпожа? Вот-то. Левый, правый, левый, правый. Так, мне уже не нужно, это мы и нашли. Будем просто делать, поджигать ряд. Берегите головы. Так, у кого броня не ранится, что ли, или что, или по одной броне у них снилось, я не, не совсем понял. Победа, победа вместо mm -hmm. обеда. Благодарю за помощь, Гаскон, тебя и твоих людей. Нет, за что? Кабели никогда не упустят повода для драки. Для драки? Сын пошел против матери. Лирицы против лирийцев. Это война. Кровавая война. О, я думал, что война только что кончилась. Нильфгард занял твое королевство, лишил тебя короны, армии. Ты что думаешь, я просто так сдамся? А потом верну трон, повешу колдуэла и выгоню Нельфгардов за Яругу. Ты спятил? И где ты наберешь солдат? Будешь лично созывать по деревням? Да. Нет. Во идирне. Король Димовент обязан мне помочь. А по дороге я, быть может, найду каких-нибудь добровольцев. Например, тебя. Хм. Ну, первый у тебя уже есть. Как это? В Лирии нам все равно нечего ловить. Схроны потеряли. Всюду кишмя кишат нельфгарцы колды объявит на нас охоту. Не, yes, Меня забавляет мысль, что гордая Мэва будет сражаться плечом к плечу с бандитом, которого только что хотела повесить. А потом будут песни воспевать и тебе. Ты шаришь, да? Что ж, как говорится, враг моего врага, мой друг. друг. Именно поэтому я не могу отвергать ничью помощь. Независимо от того, кто ее предлагает. Так тому и быть. Ебой. Ах, как вы добрые, ваши Величество. Может, обнимемся в знак примирения? Нет. Жаль. Ну тогда пора отправляться. Только сперва нам нужно выбраться из города. За мной. Лирии ей больше не принадлежала. Мэви пришлось спешно покинуть владение. Королева, привыкшая ездить по улицам в золоченой карете, теперь увидела их совсем с другой стороны. Фух. Это точно единственный путь? Ты в этом уверен? Королева? Сейчас она простая беглянка. Лучше бы ей зажать нос, поторопиться и не жаловаться. Mm -hmm. Мэва добралась до ворот которые, увы, оказались наглухо закрыты. Вот проклятие. Спокойно, Ваше Величество. Нет такой проблемы, которую не решит пара арбалетов. Да Это что -то. же? Наши люди были наши рынок. Мы угу. пошли против своей королевы. были готовы спустить тетиву, когда прямо перед ними предстала королева. Что она? Ваше величество, мне мне приказали вас арестовать. Так закуй меня в кандалы. Поймите, я у меня нет выбора. Не бойся, ты получишь награду от Колдуэла в нильфгардских флоринах. Голова капитана поникла, а щеки запылали. Вступайте, Ваше величество, но возвращайтесь. Запомни, Господь, я не беглянка. Я королева, которую лишили законного престола. И пусть мне придется отправиться на край света, но я верну корону. После бегства из Лирии, Мэва со своим старым товарищем Рейнардом и новым союзником Гасконом подалась в Айдирн. Хоть война добралась и сюда, Мэва уповала на помощь короля Димовенда, чтобы расправиться с предателями, вернуть трон и изгнать нильгардских захватчиков из королевства. Сперва, однако, ей пришлось сразиться со Скайтаэлями. Покидая лес, свитом Эвэ наткнулась на отряд эльских партизан, которые как раз собирались повесить несколько пленных. Среди них королева разглядела гордую воительницу с приметной широкой черной косой. Кажется, я ее знаю. Что ж, если мы не поспешим с подмогой, ваше знакомство скоро закончится. Верно! Лерите в атаку! Ну, а впервые сражался с скайтаэлями. Борцы и интересы не люди. Это название в переводе на всеобщий язык означает белки из рыжих хвостов, которые партизаны прикрепляли к шапкам и шлемам. Это был и знак отличия, как леденящая кровь, ж... леденящая кровь жестокость, с которой они носились к пленным людям. Так, убить скаеттаэли, экзепутеров, Не дайте черной ра или погибнуть. Вас вот, понял. Сейчас все будет. Я надеюсь на этот намере. Ну, а, пускай будет Поверьте, так. Так, ей нельзя умереть, нужно вот этих убивать. Госпожа, она Мы должны ей помочь как можно скорее. Блин. По одной единице у меня нет свекло времени. Я могу 4 единицы, всем остальное. О, вот это я могу сделать. По 4 единицы, и потом такой Бам! Эльский лучник. Две единицы отряда урона. Местит 6 единиц урона. Так, и мы сразу переместили вот на него. шутишь благодарю а все легко Партизаны с доэл ошеломили королеву быстротой хитроумием и беспощадностью В конце Нет. концов однако лирийцы взяли верх Только когда последний эльф Мертвым упал на земь Мэва велела освободить пленников Едва не ставших висельниками Благодарю за помощь, Ваше Величество Я много слышала о вашей доблести И рада, что это не было пустой лестью Меня зовут... Не знаю, Шарная. как тебя зовут Мы виделись в Хаге Ты командуешь отрядами особого назначения Короля Демовента о, это, к которому мы собираемся идти. Хотя... От них мало что осталось. И правда? Что здесь случилось? Король дал мне задание уничтожить шайку с Кеатаэли под предводительством некого Эльдайна. Мы шли по следам гада несколько дней. Как оказалось, прямо в ловушку. Охотиться на эльфов в лесу? Блестящая идея. У нас не было выбора. Мы должны были действовать быстро. Черные атаковали Айдирн, а эльфы им помогают, прерывают наши коммуникации, нападают на одиночные отряды, на разведчиков. Неужели Нильфгард прорвал вашу оборону? Да. Но уж дальше им не пройти, поверьте. Сперва им предстояло бы занять Розберг, а эта твердыня еще никогда не сдавалась. Черные разобьются о ее стены, как волны оскалы. Я бы не была так уверена. Райла, я видела армию черных. Не стоит недооценивать противника. Осадные Никогда. Мужчины, способные пробить даже самые надежные каменные стены. Что вы хотите этим сказать, госпожа? Что нужно готовиться к худшему? Да, надеюсь на лучшее, готовься, готовься к худшему. Же возможности. Честно сказать, я надеюсь сделать это лично. Видишь ли, я прибыла в Эйдирн за помощью. Хочу попросить у Димовянда поддержки. Король в Росберге. Готовит крепость к осаде. Я сама туда собираюсь, поскольку должна отдать рапорт о схватке со Я могу выступить вашим проводником. Отвечу. Конично. Веди. Погнали. Так, блядь. Ага. Сюда нам надо сначала проверить, что тут есть. Ну, так как у нас камера приблизилась, я думаю, далеко мы не уйдем. Но первый сундучок мы получаем. Эйк из Денесля. Это не тот эйк? Не тот ли эйк, который не хотел помогать? Мы ничего не можем делать? Смотрите-ка, у нас появились так. Украшения. у нас все понятно так я хотел посмотреть карту О, вот это круто вражеская или дружественная карта перемещается перемещается, но не, но не выкладывается. А, он у нас уже есть, шикарно. Так, черная Райла. Ага. Угу. Прикольно. Так, что еще там мы получили то? Что-то я найти не могу. Ну да ладно, бог с Неверная колода? А, максимум. Пять пращиков, иди в жопу. Ты мне вообще в принципе не нужен. Пять консиньеров, пять всадников. Минимум 25. Ну возьми чего нибудь но. Рейнорды, например А, ладно, пойдет. Так Тут еще можно полутать. Так, ну, думаю, <как> дальше мы продолжим уже в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать, колокольчик. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока-пока.